Всем привет, мои дорогие подписчики! Что-то у тебя нет! Shut up! Что вообще значит me with сми me? me with сми переводя дословно с английского, это значит я против себя. Ну, будем слишком сильно не вдаваться в детали, а просто я и моя противоположность. В этом видео я хочу показать, Какие ситуации со мной случаются по данному поводу? Так давайте начнем. Что ты делаешь? Сценарий пишу. Какой целью ты это делаешь? Чтобы в Ютуб выложить. Отец смешиет людей. У тебя нет ни камеры, ни аудитории, ни микрофона. Только из-за вот этого я должна перестать снимать видео. Действительно. Господи, куда ты обуваешь такие каблуки при своем росте? Тебя в смеют. засмеют. Когда люди такое говорят, И цена что все твои деяния индивидуальны. Ты делаешь то, то, что им не нравится, то, что выделяет тебя из этой серой массы свою философию тебе придется засунуть куда подальше. Ты не исключение. Ну, вот так и всегда. Пытаясь что-то сделать угодно и себе, ты получаешь негативную критику в свой адрес. Я считаю это главной ошибкой 21 века. Если человек не похож на, на нас, то его нужно как-то затронуть. Ну, даже не знаю, как это назвать. И в конце концов принудить к своему быту. Это настолько тупо. И даже жестоко с какой-то там стороны. А на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Всем пока!